Приветствую всех в школе Джобса. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы поговорим о выражениях в переносном смысле. Это идиомы, метафоры и сравнения. Чтобы было легче запомнить и усвоить новый материал, для примера будем использовать песни. И сделаем это в игровой форме. Сначала две песни с выражениями, а дальше вы стараетесь угадать, к какому типу они относятся. И потом я говорю правильный ответ и рассказываю про метафору, к примеру. Ну что, поехали! Как вы думаете, к какому типу образного оборота относятся эти строчки из песен? Метафоры, сравнение, идиома. Верно, это сравнение, то есть similes. Мы употребляем like, когда сравниваем две разные вещи. в гарму, в лак джаггер, я двигаюсь как джаггер. Также и в песне Тайо Круза, он сравнивает себя с большим и плохим волком и говорит, что он плохой. Я думаю, вы догадались, что это были метафоры. Метафора – это слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим, не используя like или as. My heart is stereo – сравнивает его сердце и стерео, имеется в виду, что его любовь сильна. Фразу из песни Эминема мы разбирали в прошлом выпуске, но главный смысл метафор понятен. насчет этого. Да-да, это наши любимые идиомы. А идиомы – это устойчивое выражение. Can you feel your heart as it hit the ground? Дословно будет «Можешь ли ты чувствовать сердце, когда оно бьется об землю?». Но на самом деле выражение «heart as it hits the ground» означает «разбитое сердце». Второе выражение «hot potato» используется для обозначения бурно обсуждаемой ситуации или событий. Аналог в русском языке – щекотливая тема. Думаю, вам было интересно и надеюсь, вы узнали что-то новое. Оставляйте ваши любимые песни в комментариях ниже. А с вами был Достон, подписывайтесь на канал. А если уже подписаны, заходите на мой дополнительный канал разговорного английского. Вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на мой Твиттер, Инстаграм и, конечно же, Гугл Плюс. До скорых встреч!